Хочу рассказать о компании Альтера, очень приятно с ними сотрудничать, приехала с утра после обеда, уже приобрела тот автомобиль, который хотел, менеджер, очень достичный. в течение 10 минут подобрал необходимую модель автомобиля, что касаемо кредитного отдела, очень быстро, только не